Всем привет! Это канал Водорострима, ведущие Анилята. Напоминаю, что данное видео тоже участвует в активности на золото, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, и в конце каждого месяца мы подводим итоги и случайным образом выбираем комментарий, который получает золото. Через рандомайзер видео также будет в конце месяца. В общем, покатал я тест и решил высказать свое мнение по данной ветке Там Я, конечно, не чистый ПТО, ибо, ибо не шибко люблю стоять в кустах. Но нет, да нет, но все-таки поигранный на Конечно, самое важное это топ-танк. А весь путь от топ-танка, ну, по факту второстепенен, Но ведь мы качаемся ради того, чтобы получить десятку по большей части. Вот, ну, я, конечно, начну рассказывать со второго уровня, но те, кто хотят узнать про танк десятого уровня, просто промотайте данный видос ближе к концу. А вообще, вся ветка имеет следующий у нас путь. От отличной маскировки и слабой брони. До такого, знаете, толстокожего маммата с медленного, но с очень хорошей броней Я имею в виду уже десятку. Э -э Попутно я, конечно, буду сравнивать данную ветку с советами. Они, конечно, похожи, но я сказал, что есть такие принципиальные различия. А на начальных уровнях у нас ну, начальных уровней не слишком у нас заслужит особого внимания и обзора. Поэтому я начну, конечно, со второго танка Т-26 ГФТ. У него есть мало размеру, совокупности с хорошей маскировкой, но слабой броней. Как обычно в принципе бывает на начальных уровнях. И, в принципе, хорошая такая пустовая ПТ с хорошей точностью, неплохим пробитием, пройдется легко, ибо опыта на нее тратится мало. На третьем уровне у нас расположился M3GFT. Данный ПТ также имеет отличный показатель маскировки, ну, с плохой броней соответственно. и Просто данный МПТ противоказан там ближний бой. Есть плюс у данной ПТшки, шки с своих двух стволов. Один ствол у нас с хорошей скорострельностью, маленькой альфой и хорошим пробитием. А 70-мм имеет, соответственно, хуже пробитие, хуже скорострельность, но хорошую альфу. В принципе, подойдет всем любителям. Кто-то останется на этой, кто-то на этой кушке пока будет ее прокачивать. Я лично люблю Большую Альфу, хоть и худшее пробитие. На четвертом уровне у нас расположился Су-76 Су ГФТ. Истинный, так сказать, продолжатель традиции ветки. имеет хорошее пробитие, что позволит нам хорошо пробивать танки 5-6 уровня, в которые мы тоже попадаем. И также обладает хорошей мобильностью. Вот. И на пятом уровне у нас расположился уже 60 ГФТ. Вот тут и начинается, в принципе, у нас первый переломный момент в данной ветке. А мы начинаем в свой путь от слабой брони до толстокожего мамонта. А... Сейчас даже предпросмотр. Габарит начинает у нас резко увеличиваться. Но с этим приходит и повышенная прочность. Также мы имеем высокий ДПМ на данном танке. И на этой ПТ придется меньше рассчитывать на стрельбу все-таки из кустов уже так точно статьи броня у нас уже становится естественно чуть лучше э -э, перейдем к шестому уровню в вз 131 гфт броня конечно у нас не высока да и прочность э -э, не превышает стандарты но неплохая мобильность в совокупности с неплохим пробивным орудием позволит нам неплохо отыгрывать вот ну тут уже переходим к седьмому уровню где уже можно будет да нет, начнем подробно рассказывать все-таки с 8 уровня, потому что, ну, 7 уровень и так. В общем, на 7 уровне у нас Т-34-2 ГФТ. Внешний вид, сейчас даже предпосмотр чуть не включил. Как вы видите, внешний вид машины очень похож на советскую СУ-122-54. 7 уровня вообще, кажется, что вся ветка ПТ 7 уровня начинает, такая, ну, знаете, такая, немножко гибоватая. Так, например, у Д-25Т... Пробой орудия становится 192 миллиметра с ДПМом топового ствола 2600 единиц. при принципе, хорошее сведение в 3 секунды, если не ошибаюсь, да, у нас. Да, время сведения 3 секунды. Средний урон. Ну, здесь понятно, здесь стоит, конечно, 2, 2 500 Но по факту еще его можно разогнать. Это, ну, в принципе, имбоватая немножко машинка получается. И в совокупности данная ПТ-шка очень-очень хороша. Вообще, вся ветка, блин, мне нравится. С пробоем, со всем остальным у машин просто, в принципе, нету проблем. Но уже начинается с восьмых уровней, там немножко геймплей меняется, и он не каждому подойдет. Давайте посмотрим, я при просмотре. Вот тут, как по мне, начинаются, в принципе, настоящие танки. Как по мне, самое интересное, это восьмой и десятый уровни танков. Ну что, ладно, что я вопроса. Тюс... Восьмой <кхм> уровень ВЗ 111 ГФТ, которая, плюс внешне, очень похожа на объект 268. ну, По крайней мере мне лично она очень на нее похожа. А лобовая броня, кстати, достойная. Здесь у нас 180 лобовая броня, приведенки за 220, борта, если не ошибаюсь, 120 у нас, что больше, чем у некоторых тяжелых танков по броне, между и что бортовой, что и лобовой. Удельная мощность, так, сейчас, секунду, по-моему, 45 километров в час у нас была. Так, мощность двигателя, да, 600. Да, удельная мощность у нас неплохая. Так, давайте откроем, чтобы я не соврал. Так, мощность. а, нет, удельная мощность у нас, да, 12, все Все правильно. Так, мощность двигателя, по по пум Где-то я тут, я тут уже по памяти рассказывал, максимальная скорость, а, 35 км в час, немножко я ошибся. Но броня, да, у нас 180 и 80 в бортах. А я сколько сказал? Я сказал, сказал 120. Вот, блин. Ну, ладно, 80, извиняюсь, немножко здесь напутал. в принципе начиная с 8 уровня, мы уже становимся не только грозными противниками из куста, но и ближней дистанцией. Про орудие говорить не стоит, оно прекрасно, 130-мм, с неплохим пробоем, особенно даже, можно так сказать, на голде. Время сведения, соответственно, стало более комфортное, чем было на прошлом. Разброс тоже неплохой. Альфа 560, в принципе, орудие неплохое. По крайней мере, мне на восьмом уровне танк уже понравился. Девятый а уровень, в основном, как я считаю, больше такой проходной. И, в принципе, у нас на дату осталась всего одна машина. И вообще данная витка, ну, в принципе, ну, очень комфортно для прокачки. Ну, это лично сугубо мое <соединяющие> вододельское мнение. А вот у нас девятый уровень. ВЗ-113 ГФТ. Внешне напоминает ИСУ-152. Э, Сейчас, извиняюсь, интернет потупливает. Да, очень похоже по мне как на ИСУ-152. Кстати, неплохого размера, да? Альфа снаряда в топовом орудии становится уже 750 единиц урона, что очень хорошо. А, кстати, пробой теперь у нас стал 290 аккумулятивным снарядом топового орудия. Сейчас у нас. Имеет. Так, все правильно, да? Да, 290 и имеет пробой уже 395 в топе. Вообще, можно сказать, очередная имба ветки китайских потасалов. Броня стала толще. А лоб у нас 200 миллиметров, давайте, чтобы не ошибаться, как в прошлый раз, борта у нас также, 80. все правильно, 200, борта у нас также остались 80, вообще, в принципе, ромбовать я бы сильно на данных машинах не советовал, ну, в принципе, наша ахиллесовая пита, это нижние НЛД с толщиной приведенки всего лишь 170 миллиметров, Опытный танкист будет прятать эту, конечно, часть, ну а в клинче НЛД не видно, так что пробивать вас туда, ну, явно уже не будет. А вообще, готовьтесь к голде. Начиная уже с девятого уровня, реально готовьтесь к голде. Правда, с ростом брони, в принципе, намечается и тенденция уменьшения скорости. Да, да, масса больше, удельная мощность меньше, соответственно, скорость у нас будет... Меньше Димка тут был прав. Ну и давайте, наверное, перейдем к 10 уровню. Давайте его сразу даже уже посмотрим а, из ангара. Как говорится, топ-топ топает малыш. И имеем в ВЗ-113 э, ГФТ. А, данный танк тоже чем-то напоминает ИСУ-152. Тут, как и положено, есть все, но чуть круче, чем а, на 9 уровне. Броня уже 235 мм, приведен к уже более 300 НЛД, конечно, чуть меньше, 190 приведен, и слава богу, что нет... Нужко память, комбашенки, что дает нам неплохой шанс, в принципе, танковать. Это, конечно, все хорошо, но вот борта у нас 80. Я уже не говорю про крышу, где-то меньше, ну где-то больше. Ну, в принципе, крыша у нас фугас ловит очень хорошо. Короче, парни, от торты вы, конечно, будете страдать. И точно будете страдать. На этом танке, доворачиваю, кстати... Это я уже не про рту, это уже про обычный там Доворачивать я не советую. Потому что у нас вот в эти вот щечки, ну, мощного, так сказать, щечки, залетают и брата очень хорошо. Поэтому старайтесь танковать прямым видом. Точности сведения у нас, конечно, хуже, чем у других ПТ, но к плюсу можно отнести хорошую стабилизацию и что немаловероятно, хороший, как для БТ обзор аж в. 390. Ну, здесь, конечно, со всеми этими стоит, но чистый у нас обзор 390. В общем, нас заставляют быть на 3 атаки, а не ПТшки из куста и играть от строй первой линии, оказывая активную поддержку тяжелым танкам. А, я, конечно, согласен, но дайте хотя бы, ну, чуть крепче НЛД, мне кажется, потому что, ну, мне кажется, ну, были, было бы более крепко НЛД, было бы вообще просто шикарно. И немного борта, ну, так, хотя бы чуть-чуть скорость поворота на месте нас радует не так то просто нас будет и закружить принципе достойная так что знаете вся наша сила только в морде и под прямым углом Верю еще раз к это можно отнести то что слабая скорость полета снаряда но к этому в принципе быстро привыкаешь и особого дискомфорта не ощущаешь он у нас пропадает данная танка ну, данная танка данный танк конечно по размеру становится больше. Соответственно, маскировка становится, ну, я как уже хуже. Долгое сведение, в принципе, плохая точность, ну, слабая подвижность, ну, это есть у этого танка. По итогу, мы и не имба. Да, мы не танкуем, да и не... Так... В принципе, ну, как-то, не то, что мы не имбуем. Смотря, кого мы встретим, кто будет из противников, но иногда поибовать все-таки мы можем сначала выхода данного танка точно у нас все будет хорошо, а потом станет чуть похуже, когда уже народ поймет, куда нас пробивать, когда народу покажут и расскажут. В общем, машина, конечно, получилась, знаете, такая неоднозначная, но я ее явно буду качать. Мне она почему-то легла по сердцу. Возможно, даже больше, чем Е3. Хотя на этом танке я только на тесте катал, но все-таки. Надеюсь, мой немножко такой сумбурный обзор э, вам понравился. Здесь хотя бы достоин, если не лайка, то уж точно не дизлайка. Кстати, не знаю, только я это заметил или оно и есть, но на третьей итерации у нас получились боны количества 50 тысяч. Раньше я такого, по крайней мере, не замечал. Ну и с вами был канал Vodov Стрим. Пока-пока.